Сегодня у меня две такие посылки пришли. Начну с большой. Больше с маленькой, но большой там более интересный ну, посылка. Здесь вот я, кстати, думал, что это будет хотя вот такой коврик. Вот. Я не знаю там было указано что это 3d принт, короче картинки 3d собака но никого 3d я тут не вижу но по ощущениям очень хороший коврик мягкий хотя тонкий и вообще ничем не пахнет только что понюхал вообще никакой не ни химией не краской тут я как понял против скольжения, вот эта штучка сделана, потому что на столе она вообще не едет вот так, в принципе, заходить в комнату да, на порожке я его положу дети придут, придут удивятся вот так, в принципе, сделан качественно заказывал на Zoom. ну, довольно неплохой правда, я думаю, что тут будет нечто такое, реально 3D такое. заходишь и думаешь, что там собака сидит но ничего такого я даже вот на пол положил ну хотя если приглядеться, то что-то там такое есть, ладно дальше, здесь вот такое интересное ожидает ручки детям то это крутящий сейчас людей с шариком так, сейчас я соберу. Так, Детка. в наборе была ручка такая и два подшипника. Купаем подшипники вот сюда надо. Кстати, за... зашли очень хорошо. Опять же, проверим на запах. На удивление, мне сегодня вещи какие все хорошо пахнут. Так, ручка. Сейчас посмотрим, как она пишет. Кораблик. Что это такое, детская? Так, вот она как... А, вот. все Записала. Сейчас очень... Пишет даже вот так вот. Так, что мы имеем с другой стороны? С другой стороны ничего обычно. Так. Она одноразовая, насколько я понимаю, да, да. Стержень не вытаскивается. Что минус ей? На самом деле я туплю. Здесь вот. А нет, это не отсюда. Я тут можно. Это было за... Нет. Стержень-то не от этой ручки. Он тут лежал. Вот тут их три ручки, которые заказал. Но я что то не понял, прикол этой ручки. Подшипники, они должны... Не знаю. Что, что должно произойти? Как-то на картинке они крутят. Посмотрела. я... В интернете на ютубе есть ролики как научиться крутить эти ручки у меня уже падают вот короче ладно не буду это заморачиваться детям подарю посмотрим может они уже знают об этом мы всем сами научатся Покажем ролики пускай дед на руки крутят ладно впереди там еще у меня куча посылок идет так что скоро будут распаковки интересные